Ты уже покупаешь толчок. Один, когда да? Не-не, Приветствую тебя. Здорово, чего звонил, ты все не можешь позвониться? Да я это, с, с, с, это. Вчера меня вечером осенила мысль, просто почему меня окружают одни идиоты, потому что, ну, э, э, не, не так. Там мысль была, вчера вечером меня йогнуло, почему они такие ёбнутые, потому что они себя окружили такими же ёбнутыми. Кто? Ну, блядь, условно. Людишки. Идиоты, да, я понял. Спасибо. Лю людишки, да. Вот. А -а -а. Живую идиоту тоже привет, передавай. А -а, он, ну, он как бы на связи, я нагром. слышу, слышу. Понял, да, мы идиоты.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 российского комика, они как бы, ну, окрыляют эту мысль, то есть, условно, многие люди, ну, это под многих можно подписать, почему они, блядь, вот так вот себя ведут, ну, потому что они, блядь, ебанутые, а почему они не могут в это, а почему они в моих глазах кажутся, ну, блядь, ебанутыми, Потому что они в своих кругах кажутся нормальными, потому что их круг, блядь, вот именно вот им дает понимание, что они нормальные. Вот типа такого. А что хотел-то? Это же мне сказать? Ну вот, вчера, да. А сегодня просто разъел, уже не хочешь? Нет, сегодня А что, по нему слышно, что он трезвый, блядь? А что, нет, что ли, он Когда он мне звонил, блядь, я сразу понял, что что-то не то, нахуй.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 Мы, мы, это, по -по прикалываемся, угораем, вот, а. такая хуйня, вот, а. ну, на улицу выходить не, блять, я слишком рано начал, по-моему, я уже, вот, а, в 9 был заряженный, а в 10 уже начал заливаться, и сейчас скоро 0,5. Я-то вчера до 10 шейдер только ремонтировал. 11.6. домой пошел. Да не доделал. Любишь, любишь эту работу. Да, о чем, мне платят за епись? Да. Ну-то да. За 7 смен 25 это нормально? Нет, это не нормально. <сёк> ну, судя по тому, чем он занимается. Балза какая-то долгая. Просто ему-то похуй, видишь. Он, он на меня надеется, что я отвечу на этот вопрос. да ну, да За 7 смен. Весь день, который я пришел на 3 часа, что там подварил, мне смену поставил. Так что то было, что ли? Как подработка, я считаю, ну, это очень хорошо. Это заебись, конечно, это заебись без Просто как-то это должно быть постоянно. Ты мне курить-то, блядь, оставишь и будешь голову ебать. Блядь, а он меня немного отвлек, Егор все весь бучок скурил, нахуй. А вот так вот. А ты что, курить-то не бросил еще, что ли? Я? Да. А я что, собирался бросать, что Да, я, я так уже бросил 7 лет, как?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 Нет, ты их завяжи. Я так всегда один раз шнурки завязал, и да, нахуй. А, я так не могу. Да я что? так затягиваю батушку, чтобы башмаки не слетели. А, да. Чтобы башмаки не слетели, надо не суетиться, ёпта. Да, я так не могу, я все время суетюсь. Я тороплюсь. Ну, Что-то надо. тоже, но блядь, Башмаки не слетают. У меня лыжа... Бишь, у, тебя, у тебя ложка есть, у меня нету. У меня лыжа большая. Че ты с там лого Чего? Стахурлова-то прессанула, отжал бабки-то. Чё, да не хочет мне пока отдавать. Говорит, нету пиздец. Он вчера приезжал, что это делал. Он, говорит, бабло он мне приняты Не, блядь, Саня, пока нету нихуя. Олеговна нихуя не платит. Этот самый, блядь... Всё на уходит, ёпта. Всё на тебя ушло, да, вот. Так, да-да-да-да. Хули, тебе тебе хорошо платят, ему не платят блять, поэтому он тебе не может отдать, потому что. Тогда. Потому что мы не платим. Да. Ну так, блядь, да, ч, нормальная тема. Все честно. Все честно, даю. Да, блядь. Да, блядь. А Маленькая, давайте, мужики. Чего? Чего? А с железкой-то что, ты туда тоже ездишь, да? да? Вот я поехал, я почему поездка, у меня в три пятнадцать Ну нормально, ч, и там, и там вообще заебись. Семья, блядь, наверное, заебись. Бля, кстати, Саня, а не помнишь в это, я тут в каком-то алкообзоре пизданул, что в это, в русской валюте спирт экстра, один Че? из немногих, помнишь, нет, там действительно спирт экстра, или я пропизделся, Вы... Я откуда я знаю, что я что, читаю, что я пью? читаю, нахуй. Читать? Скажи, Саня, читать, я книги читаю, блядь, а то, что мне надо, я пью ее. Да, да, правильно. Я такая, какая-то еще читать мне нравится, я пью и все. Мне нравится пиво и русская валюта, особенно в сен Красавчик. Красавчик. Да, Красавчик. Лайка, да. мужики, давайте, погнал, я... давай, давай, пока пока. А -а -а. Кошмарнем еще хохлов. Заебал ты, черт. И так там треш нахуй.